В сегодняшнем выпуске поговорим о подключении такого устройства, как китайская погодная станция, которая позволяет выдавать данные об различных параметрах окружающей среды, температура воздуха снаружи, ветер, сила ветра и его порывы, влажность воздуха, вообще есть дождь и какое количество осадков, ультрафиолетового излучения солнца, его интенсивность даже давление может измерить и здесь необходимо отметить что он может питаться от встроенных батарей три пальчиковые устанавливаются либо от внешнего питания по проводу по 5 вольтам еще для чего то здесь есть фотоэлектрический элемент который видимо позволяет подзаряжать в случае если батареи не установлены в качестве основы для описание подключения и э, самой метеостанции взята статья Андрея Попова оставленная им на сайте спрут.ai э, в нем он использует метод подключения через э, микрокомпьютер Raspberry Pi где э, стоит Python 3.8.5 а на контроллере WMW стоит э, Python версии 3.5 поэтому для того чтобы воспользоваться Скриптом пришлось переделать его синтаксис, но в любом случае я выражаю благодарность Андрею за проделанную работу, за выложенную статью в описании, которые имеется достаточно подробное в статье. И также скрипт модифицированный будет приложен к данному видео в описании. Перед тем, как подключать метеостанцию к контроллеру Варенборд, я предлагаю испытать ее работоспособность, подключив через USB адаптер прямо к компьютеру. Для того, чтобы метеостанция подключила питание, можно ставить либо батарейки внутри корпуса при пальчиковых а, АА, либо подключив к блоку питания с помощью черного провода, подав общий проводник и с помощью зеленого плюс 5 вольт. Ну и, соответственно, видно на картинке, что на красный, на красный проводник подключается к линии A, желтой к линии B, RS-485, идущий к метеостанции. Запускаем программу Commune Art Assistant, которая позволяет считывать данные, поступающие по последовательному соединению. Убеждаемся, что адаптер подключен к тому порту, который указан настройках. Все прочие настройки точно также указываем из приведенных на экране и подключаем питание к метеостанции. Обращаем внимание, что в основании сгорелся красный светодиод, индицирующий подачу питания и загрузку под систему управления метеостанции. Он погас и мы можем открывать наше соединение для того, чтобы зафиксировать поступление данных через адаптер. Как правило, периодичность поступления указанная в документации 16 секунд. Вот первый пакет пришел. Для того, чтобы имитировать какие-то погодные условия, я включаю вращение лопастей. И второй пакет данных показывает нам некое изменение в поступивших параметрах что свидетельствует об произведенных измерениях. Теперь мы можем закрыть наше соединение в программу и начать подключение метеостанции уже непосредственно к контроллеру VARINBOARD. К контроллеру метеостанция подключается посредством адаптера через переходник угловой для удобства подключения на порт USB 0. И дальше смотрим уже э, свойства подключения и э, само поступление данных непосредственно на контроллере. Подключившись к веб-интерфейсу контроллера, видим, что пока метеостанция не передает данные и вообще не подключена никаким образом к контроллеру подключаемся с помощью программы PATI и с помощью программы WinSCP для того, чтобы разместить необходимые скрипты они у меня заготовлены в папке дистрибутивов для этого устройства а папку назначения я выберу Lementer Data и там размещу новую папочку назовем ее MISO и дадим ей разрешение на чтение-запись э, с кодом 755 перед тем, как э, заниматься размещением обновим программное обеспечение apt-update Up. apt-upgrade Up Пока оно обновляется, мы в эту папку miso можем положить наши файлы, которые будут приведены в описании. Единственное, что мы отсюда удалим Meso python с расширением пай, который предназначается для версии 3.8. И оставим м -м, скрипт uh, MESOL3 в Python. Соответственно MESOL сервис тоже не в этой папке должен быть размещен. Мы его пока удалим здесь. А другой. Так, заходим в папку ETC. Далее SYSTEMD находим. систем, где находим папку system и уже сюда можем положить папку сервис подтверждаем, что нам необходимо аддит совершить проверяем содержимое файла miso.service в нем указано, что Запускаемый файл расположен как раз в папке MNT Data Nesol Nissol Python. Да, причем здесь необходимо добавить троечку для того, чтобы корректно исполнилось. Закрываем так, после того как э, проапгрейдили систему начинаем устанавливать необходимые нам компоненты первый это пип зарешаем установку После того как э, сам тип установился, сейчас перетащим, чтобы удобнее было смотреть на видео. Так. Очистим экран, Ctrl и э, устанавливаем необходимые библиотеки. пахлым по ктуте после того как установили пахлым ктуте устанавливаем еще один сервис по сериал отлично перезагружаем демонов Делаем так, чтобы наш скрипт запускался автоматически при старте контроллера. Включаем нашу метеостанцию. и теперь стартуем наш сервис для того чтобы он обращался с поступающими данными метеостанции теперь после того как все необходимые приготовления были произведены переходим обратно в панель девайсов и видим появившуюся новую панель названием MISO station который индицирует показания, приходящие и обновляющиеся каждые 16 секунд. Попробуем имитировать возникновение ветра. И видим, что в параметре WINGASPEED появилось значение 1, порывы, видимо, WINGAS 4, ну и прочие значения тоже появляются. И они обновляются каждые 16 секунд. На этом подключение закончено и можно устанавливать установку на крышу.